Ну что, всем привет. Сегодня, короче, будем строить свой успешный бизнес в игре My gaming Club. Загружаем игру, последнее сохранение. А, Заспариться на прежнем месте. Да, давай! Без разницы, все равно тут. Так, так, так, так, компы, наверное, надо включить. В прошлой серии мы поставили уже второй компьютер. Так, отлично. И тут, наверное, на этом компьютере надо тоже, скорее всего, Steam установить, да? Магазин, Steam. Отлично, давай Steam. войти Давай для каждого компьютера, короче, будем создавать свой аккаунт, потому что мы будем добавлять э, э, в том числе мультиплеерные игры. Кудахтер 2? Вот так вот. Кудахтер 2? Библиотека. Так, магазин. Так. Так, мультиплеерная, что у нас здесь? Одиночная, одиночная, мультиплеер. А, недостаточно средств на счете. Я понял. А сколько у нас вообще, в принципе, средств? Дай-ка я пополню. Ну, заберу деньги. 149. А на карточке 2 бакса. М -м -м. Я понял. Ну что, надо тогда пополнить. И купить мультиплеерных игр. Ну, сорок Давайте у нас банкомат. Использовать. Э, по папам -по -по, положить на счет. А, да, и тоже сотку подтвердить. Все, замечательно. А сколько у нас? 49 баксов. Надо наушники какие-нибудь какие купить для второго компьютера. Вот так вот платить их давай забираем я думаю это какой-то прирост я не знаю к... к деньгам даст нам что ли то есть люди может больше будут оплачивать свои посиделки в нашем клубе а, так f Так, повернуть повышенно ложить вот так вот да Ага, все замечательно. Два компа есть, надо за эту серию, я не знаю, ли еще один стол поставить с компьютером таким дешевеньким, или начинать все грейдить потихоньку. Но я думаю, сначала имеет смысл, наверное, заставить вот так вот, и потом уже потихоньку грейдить. Уже тебе а что вам там не понравилось что-то, типа нету игры или что? Так, а что у нас с едой в автомате? Ну, ее мало, но она есть. Ее мало, но она есть. Так. У нас тут вот вроде пол чистый. Хотя прошелся, блин, уже. Чуть почистим. Так, ладно, и давай, короче, купим реально играх пару онлайн. Библиотека, магазин. Так, мультиплеер купить. Господи, как же некрасиво, она Вот эту купить. А я сейчас просто до упора буду покупать. Пока деньги не закончится. Даже хватило. Установить, установить, установить, установить, установить. Все, он там качается. Сейчас он быстро очень поставит уже. Все. Замечательно. Давай выходим. Сколько у нас на карте? У нас на карте 6 баксов. Так, а о чем там? Открыть. Взять. Положить. Закрыть. Все. Так. 32 доллара, сейчас просто нужно пофармить немного. Вот так вот. Давай, возьми денежку. Я не знаю. В магазине я особо много там не закуплю продуктов. Но можно, в принципе, съездить. Даже не так. Даже могу прогуляться пешочком. Тут, в принципе, сколько идти там? Метров сто. Подышим свежим воздухом. Посмотрим на местные достопримечательности. Открыто с 7 до 12, почему так. Играй клиник сервис. Короче, автомойка. Не автомойка, а что-нибудь там моют, что-то. Чистят, очищают. Может, мебели, я не знаю. Все что угодно. Так, нам следующий поворот. Возьмем эту корзинку в руках, дотачим, в принципе. Хотя странно, что она там в корзинах, прям они, типа, в пакет там укладывают. Можно было бы быстренько там взял, так, автомат положил там или куда-нибудь в холодильник себе. Типа, было бы вообще замечательно. А, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так. Пивас. Сок. Ну, давай молоко. Одно. Вот эта фигня здорово повышает настроение. Так, мне же хватит, я надеюсь. Ну, конечно, блядь, не хватит мне, да? Давай вот так. Все, по нулям я прям ровно. Ну чё, понесли назад? Я, в принципе, как в прошлой серии, наверное, сразу всю картинку кинул в этот холодильник, чтобы там не распасовывать. Но ну, типа и так определяет. потратить а на это время, ну, как-то не очень хочется. Это как-то долго и мне интересно смотреть на это. Давай ну, его почти уже принесли. Продукцию нашу. Это залог успешного бизнеса. Слушай, а мне вот интересно. Вот у нас вот есть гараж, да? А как-то его расширить может можно. Потом. В последующем. А, F. Давай вот так вот поставлю. Все. А, использовать. В принципе, можно чуть-чуть вот так вот э, повысить цену. Цену. Все, нормально. Они все равно покупают. Вот это вот самый ходовой продукт. Посмотрите даже дела купил. Пиват взял себе. Так, открыть. Взять. Не. Давай вот так поставь. Пофиг, что он там рассыпается. Главное, что оно внутри. И главное, что люди это покупают. Вот так вот, семеро. четырнадцать. Так, а что если мы начнем... Давай так, короче, стол, стул... И там системник. Системник уже будем собирать чуть мощнее, чем у нас сейчас есть. У нас прибыли стало, ну, по идее, два раза больше. Типа, два компа два раза больше. А, давай еще так. Я хотел сейчас глянуть свой телефон. Камера. What? What? Nothing. Кошелек, заметки, мой клуб. Наверное, мой клуб. То, типа их даже несколько. Нет, не хочу я покидать. Так, вот. Они вот сжирают 7, 7 долларов в час. Там вот мужик сидит. Отзывы. Есть некоторые нюансы. Без комментариев. Игры не хватает, конечно. Это печально. Вирусы вообще отдельная тема. Слушай, у нас есть вирусы. Надо что-то, наверное, с вирусами поделать. Использовать а, антивирус. Пить сколько будет стоить. Пятнашку, да? Мне, наверное, не хватит. Это, да, это деньги на счет пополнять. И, типа максимально 160. Ха. А я там, слушай, видел э, магазин. Вот этот тот клиник. Ну, стоит, типа, тридцатку. откуда покупки установленные хм. ну да ну по-любому короче надо надо нам деньги на счет которых пока у нас нету скажем так и тут как-то можно тебя покидать тот клуб потом расширяться а где я могу расшириться я тебя могу может в этот город купить как что-то там было по-моему что-то было типа наверное можно войти сюда как-то Да нет вроде пампам там -пам. типа думаю может такую гаражку можно купить здесь нет нет Ну, конечно, ивуха может пока в бэтке находится. Типа пока доступно только этот маленький гараж но. Ну, будем смотреть по ходу геймплея, по ходу процесса, да? Вот это вот что-то здание такое, вот открытое, такое большое. Что-то вообще такое. Меня сюда даже не пускает. Подожди, у нас там компьютерах, короче же, были браузеры. Может через браузер надо зайти и посмотреть. Может там типа онлайн, покупка помещений, все дела. Давай глянем. И вот так. Фуэк. Браузер. Слушай, что-то браузер не открывается. Или чего он? Типа, чтоб, наверное, курс народ играл. Ясно? Понятно. Так, ладно. Денежка собирается. И, собственно говоря, новый стол покупается. <coughs> Дорогой мужик. Так, 26, 13. Пойдет, пойдет. М -м, давай оплатить. Возьмем. А, так, x взять. Взять. Все, отлично. Самый простенький стол, самый простенький стул. Табуретка, даже не стул, правильно сказать. Давай тебе сюда. А, так. Я помню, тебя вроде ворочить надо было. А здесь этой стороной. Нет, не этой. Так, давай переверну тебя в другую сторону. Так, вот плотничком, отлично. Взять, поставить. Ну и чё, и новый компьютер надо собирать. Опять находили уже, наследили мне. С ними грязными ножищами. Нам тут деньги есть всегда, куда потратить, потому что эти софт там типа антивирусов вирусов надо. Давай сделаем тут немного чище так корзинки там еще есть продукция я не знаю что кстати мне потом с этими вкусными корзинами делать здесь их как-то можно уничтожать или давать хотя бы так вот тут я здесь тоже нахожу блин, хожу, блин и слежу тоже. так денежку давай сюда на кассу собрать ну 38 есть у нас давай швабру в угол у нас по потребностям счастье улина голод слушая а мы сами уже хотим есть так открыть не понял Ну, я понял, корзина, короче, мешает. Давай открыть. Ну давай, в принципе, похаваем. Вот это вот нам счастье даст еще. Угу. <Слышь> давай тоже попитаемся. Слушай, ну он как гладит, я тебе скажу так. Я вообще это все должен реализовывать, блин, а не сжигать вот так вот. Давай. убивай. Короче, надо будет масло с закупиться и остальной продукцией потом. Потому сейчас не в плюсе, не в минусе. А -а -а -а. Так, что я хотел? Ну, стол купил, стул купил. Или системным блоком пос... пойти посмотреть. Так, ну-ка, здоровый мужик. Что у нас тут есть? Аккумуляторы. Так. Типа такой вот уже, да? 38 у нас есть. А давай, слушай, мы теряем. Давай сюда. Уже таки получше компьютер будем покупать. Ну и потихонечку будем его собирать тогда. А, так. Установи его пока сюда. Э, взять. Сюда поставить. Э, поверни, пожалуйста. Все, вот, стой, пока вот здесь у стенки. Ну, он просто посолить не выглядит, чем этот какой-то там. Напеть, он похожий комп компьютер. Так, еще денежка. Девятнашка. Ну, деньги да, деньги как-то медленно пока фармится. Ну, какая спокойная, спокойная. Ну, где, реально кого-то коврика не хватает? У них хотя бы ноги вытирали, чтобы меньше ничего оставалось в голове Что там сзади? А ты вас убежал. Все, вот так вот. Поставь швабру. Надо сходить. А -а -а. Да, собственно говоря. Ну что, мужики, давайте деньги несите. Что там играешь? Это типа дотка? Да, это типа дотка. Это просто в сайты смотрят Я понял. Короче, что у нас тут остался? Пивас. Что это? Это сок. Ну извините, блин. Сейчас бежать в магазин. У нас денег столько много нету. Системник, ну, как, корпус от системника купили. Толсту. Так что да, пока подфарбить, подождать. Да, еще только шаримонтик такой не помешало бы сделать. Так, а выключатель он никак не взаимодействует. И вот интересно, вот эти вот деньги, которые там, Подожди, навыки. Это просто мои навыки, да? Сила. А как оно качается? Показатели. Опс. Я немного не понимаю, как оно качается. А, так. Давай телефон положу к телефоне. Молфиус. так, на 7 баксов в час. Это уже насидел на 13, на 9. Не, ну я понимаю, слушай, там же... Тут домой. Как-то, давай карту поизучаю пока. Как-то у нас небольшая. Так, здесь почта, тут магазин, это понятно. Тут ход должна какая-то. Наверное, мне может стоит пытаться тут. Ну, тоже тут -то непонятно. Здесь мебель. Все остальное, скорее всего, онлайн покупается. Вот eBay. Давай ну, eBay, слушай, поизучаю. А... Главное. Категории. SSD, кулеры оперативка короче понятно профиль еще штрафы есть так уведомление продажи разместить объявление а что я хочу продать корзинку что ли Нет, дай конечно прикол попробую Так, папа -па пам, домой. Это контакты Они не открывается. Сообщение, звонить. Тоже давай камеру. Продам корзину, называется. А, так, домой. ebay даже разместить объявление. Давай вот это. Товар не распростран Короче, корзинами багажить не получится. Это выяснено опытным путем. ничего ну, денежку оставили мне? Денежку оставили. Можно, конечно, сделать ход конем, типа поднакопить немного. Вот это вот старик продать. А, короче. <клёх> Вместо этого старья купить что-нибудь по получше и сюда уже поставить. В принципе, как вариант, такое возможно. Пусто. Ну, народ, короче, не хочет купать пивас. Давай, короче, что? Опять пошли в магазин, тогда -то получается. Безин все это тратить пока не буду. Мне там много чего вести не надо. В принципе, можно пешочком прогуляться. Давай, уже почти пришли на следующий поворот Интересно, сколько прям полторы минуты бегом причем тут много конечно всяких зданий вот просто что будет когда я там ну вот вообще там все заставлю цветовый гараж давай Похавать, короче, надо взять им дошики всякие. Вас у меня достаточно. Вот они, шоколадки еще любят. Спрайты всякие. Вот эту херню возьму. Военную массу возьму. Пофигу. Ну что, денег хватит мне? Денег мне хватило. Ну давай, пока есть деньги, еще одна 21. Вот, соков 10. Вот так. И какую-нибудь херню такую возьму. Так, это я перестарался немного. Ага, вот так вот. Блин. А что так можно было? но все в одну влезло. Прикинь. Слушай, ну тогда тебе эту корзинку оставь. Слушай, давай заодно и проверим. Может корзинку реально продать как-то можно я просто не знаю что тут. взять поставить вращать отмены выключить привязку дождя я что обойду все вокруг посмотрю скорее всего эти корзины можно выкидывать как-то короче забирать корзину блин не нужна она мне не интересно вот Возможно, как-то можно выкидывать в мусорный ящик их. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Типа, продукты мне все равно придется уже покупать, да? Что мне потом с ними делать, я не понимаю. А, мы почти пришли. Ну, просто никто уже ничего не покупает давай и вот так вот закрыть Всё, продукция есть должны покупать уже Да, денег нету 7 долларов в общей сумме выпадала слушай давай поставлю пока все равно делать особо нечего. Flatfire. Просто я уже думал, что горит. Так. Я, конечно, понимаю, для чего эта рейтинга. Типа, что подставил такой и, короче, сверху положил. Пока вроде места хватает, давай, подожди, похаваю сам. Так сказать, голод. Вот, все, Демс. Ну, возьми пива, слушай. Давай, ладно, выпьем. тоже есть. но заодно еще счастье вроде повышает. Да, там десяточку дает. Но затем пивасом я уже не дотянусь вообще никак. Ладно, давай закрыть. А, типа не закрывает из-за того, что корзинка тут, туда. А, давай корзинку подальше, короче. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай. Собственно, тушка не получится его, да? Да, конечно, блин, просто выпадала. ай-яй-яй-яй-яй-яй нехорошо все это все вот так народ нам все равно все разберет но когда он разберет уже потом можно будет там убирать и корзины типа да, может оно так не очень выглядит, но главное, что работает взять голод ладно нам пока хватит нам сейчас деньги важнее так ну все можно закрывать можно торговать морбила тут -то -то -то. можно еще поднять цену но ну, я думаю уже на этом хватит типа поднимать ценник там это год вот, где или это типа вызовируется отсюда не ходите на компьютерах? Ну давайте, ну приходите, народ, давайте, давайте. Давай, мужик, заходи, заходи, заходи. Пойдешь на превьюшку? пусть серьезно, а? Слушай. Просто пудово хочет на плевьюшку. Так, это. Тебя, тут никаких обновлений нету может этот туалет это можно купить или типа может сюда могу ходить в него ну, давай э -э -э, да слушай это надо сюда ходить чтобы у него не падало это настроение это вообще на самом деле очень странно выглядит типа ходить к соседу в магазин просто ради туалета сколько обои стоят 28, 24, 40, 32, 18. Так, это типа деревянный пол, да, будет? Белый деревянный, такой, такой, такой. И просто белая плитка, да? Ну, я не знаю, на там денег не хватит, конечно же. Ну да. вот что-то прикольное. Так, а -а -а, убрать. Ну, слушай, вот это уже выглядит поинтереснее. Хотя вот эти вот просто три черных я не знаю можно я так понимаю наверное, вот так вот можно по кусочкам это вставлять Ладно, ну, когда я больше будет так мусорка у нас наверное, тут и сюда наверное, можно утилизировать эти красные короче корзинки дай попробуем так я не сюда пришел не следующее так деньги, там кто-нибудь принес Ладно, хорошо, убедили, давай уже поставлю вам тут. По-человечески. Давай вот так. Бери, ставь. Бери, ставь. Бери, ставь. Бери, ложи, ложи, ставь. Уноси. Закрывай. Деньги собирай, пусто, блин. Никто ничего не покупает, слушай. Ну, пятнашка есть. Тогда попробую до да, мусорки отнести, короче. Так. Что то оно не работает как я задумывал где деньги деньги, деньги деньги давай время деньги понимаешь вот и шам купил ну, люди там покупают там газировочки всякие себе давай давай набирай это короба 7 баксов себе сюда что-то да? это, фармить, чтобы майнить и майнить, чтобы фармить как-то так так, ну Пустой системный блок у нас есть. 360. Это типа ущербные самые видюхи. 130. Так, ну такое добро мы пока не, не тянем. Наверное, да, надо пока... только у нас на 25? Блин, одного бакса не хватает, слушай. Может, бакс может один скинешь мне. Чисто по братстве. А давай попробуем, знаешь, какую фишку. Я просто мышку куплю по новее. Вот. старую продам. скорее всего наверное она может на почту она будет тащить потом давай я мышку поставлю хотя бы по-моему там по давай сюда мышу эту взять вот так вот я думал сейчас сюда пересядем Эй, что тебе мышка не нравится. О, вас поближе надо было ее ставить. Сейчас, смотри, пересядет, не? Не, не пересел. А мышка. Мышка решает. Ну, 17 бачей. Опять тут последили. Свинкусы. Значит, вас не назовешь. Мы делаем все вытираем. Это грязнули, а? У меня такое чувство, что я сейчас сам хожу, блин, и сам за тобой, блин, убираю. Все, чисто. Пусто, на столах пусто. <див> ну давай подожди телефон. Домой. А -а -а, камера. Вот это я могу удалить. Удалить. Фото. А -а -а, мышка. Так, потом eBay eBay. Так, разместить объявление. Товар не распозна в смысле, вон же мышка лежит. Наверное, я как-то на полу может надо фоткать. Взять телефон, камера, фото. Ага, так, eBay. Разместить, выберите фото мышка. Давай, не распознал. Или типа это мышки они считаются вообще, типа настолько хернюшник. На как тебе, слушай, фотографировать? А, ну подожди, давай, так, телефон домой камера так а на слушание приближает типа на control вот давай поближе вот сюда вот поставлю ее давай еще фотки сделаю вот прям сюда М -м -м. это типа что можно зумить или что Да, можно зумить. Вот, мышка. Давай. Э, домой. Так, э, eBay. Разместить. Так, фотка. Вот это. Товар не распознан. Вот это. Ладно, давай еще раз. Давай на полу и зазумлю. Прям вот так вот. Камеры. Фото. Ну вот, вот, мышка стоит, блин. обычная мышка. А, домой, и вы разместить, выберите Товар не просто Не хочет продавать эти мышки. Ладно, что могу сделать? Тут, на самом деле, вопрос утилизации очень так ярко стоит, потому что, блин, ни с корзинами, ни с мышками, блин, что-то ничего сделать не получается. Три бакса зато есть у меня. Что, ничего не купил? Ничего не купил. Подошел, постоял, посмотрел. Ну давай, я не знаю. Вот, черную куплю. Посмотрим, что я здесь могу сделать с этой плиткой. Ага, я понял. Ну да, как я вот и думал. Какой хуяк. Подратиками сделаем. Угу. Тогда с надо еще немного черные и белые тогда надо купить. Так, ну туда нужно денежка. Пусто. Давай уже оплачивай счета. Хочу небольшой отрезочек сделать красивым хотя бы. Сюда поставлю ну оплачивать будете давайте давайте давайте быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее что там уже насидели интересно так давай не не и давай кошелек а что не могу свой кошелек открыть хм? ладно так куп вот ну, типа с лесом с компьютера ведь оставил мне погнали еще плитку куплю немного Стоить беленькую так давай беленькую Я не посмотрел сколько он там стоит ну в принципе недорого стоит давай еще тогда в принципе беленькую возьму 15 Ладно, ну я думаю, мне хватит. Не, э, не, слушай. Давай, вот так. Вот так вот погнали. Так, это белое, да? Вот так. Угу. И это белое. Ну что, по красоте делаем и вот смотрите как хорошо грязь теперь видна ноги вытирает надо потому что ладно не, не на вытираюсь, блин они все равно выходить не будут топтать вот один прошелся блин с windows и уже опять грязно как-то мне сюда давай еда есть ну еда есть еще в принципе не полное разнообразие но хватает <музыка> Чего там смотри корзина исчезла лишь короче мусор можно сюда сносить но действительно так работает короче корзинки коробки вот эти вот все сюда идет вот так Мышка, наверное, потом так -то галимая тоже куда пойдет да вы вас мусора здесь присутствует ладно, короче, давайте на этом серию я закончу. Вот, уже, в принципе, достаточно долго идет. Ну, с вами был Задепп, Все, всем пока.